Доброго времени всем. Часто задаваемые вопросы. Сколько длится сеанс остеопата? Сеанс остеопата длится столько, сколько требует организм. То есть это может быть и час, это может быть и 30 минут, это может быть и 2 часа. То есть каждый организм индивидуален. И он требует определенного своего времени воздействия. И это должен чувствовать остеопат. Это не какое-то нормированное время, и это нужно понимать, потому что многие пациенты все примеряют к времени. На самом деле это неправильно. Бывает, что часа много, и организм входит в некое перегруженное состояние и начинает еще больше заболевать. Сколько сеансов нужно, все зависит от заболевания. Если заболевание хроническое и застарелое, то обычными методами остеопатии э, это не лечится за один сеанс или за пять сеансов. Это человек лечится целый год, а то и два года, а может и три, периодически посещая остеопата. Э, то есть вот эти как бы фишки, то что остеопат излечивает старые хронические изменения тканей за три сеанса. Но ну, это просто вранье, такого не бывает. Люди тратят время на реабилитацию, на восстановление, на какой-то комплекс процедур, упражнений. То есть это занимает какое-то время длительное, то есть минимум полгода. Спасибо.